Привет! В этом видео я хочу тебе рассказать, как правильно брать телефон у девушки на улице. То есть во время знакомства. Поэтому тема этого видео – практическая инструкция по взятию телефона. Ну а по традиции, как обычно, подписка на канал, если этого не сделаешь, лайк этому видосу, и мы с тобой прямо сейчас начинаем. Для многих ребят проблема, как перейти с разговора э, во время знакомства к тому, чтобы взять номер телефона. А если переходят, то телефон почему-то девушки не оставляют. Есть конкретная схема, которая позволяет повысить, то есть максимизировать твои шансы на взятие этого самого номера телефона. Для того, чтобы девушка тебе оставила номер телефона, она должна понять, что ты интересный парень. Не просто любопытство, а она должна тобой заинтересоваться. Для этого необходимо пообщаться хотя бы 2-3 минуты с ней. Если ты прообщался меньше, то там работает совершенно другая схема, так называемая транс методика по взятию номера телефона. И, естественно, там немножко другие особенности. Про это расскажу в другой раз. А сейчас мы говорим о том, что ты с девушкой общался от 5 до 10 минут, и потом тебе нужно как-то вот с ней уже попрощаться и взять номер телефона. Записывай. Шаг номер один. Ты говоришь, слушай, я а, классно с тобой сейчас пообщался. Ну, классно провел время. После этого, да, девушка говорит, ну да, здорово, пообщались. Таким образом, ты закидываешь некое внушение, что классно сейчас было общаться вам вместе. После этого даешь ей причину, почему сейчас ты будешь уходить. Я вообще-то спешу, да, тороплюсь, меня ждут друзья, работа и так далее. Она окей, понятно. То есть она машет гривы и понимает, что, ну типа, да, почему ты уходишь. Все логично, четко, ясно и понятно. Дальше ты высказываешь свое желание. Но я хотел бы продолжить наше с тобой замечательное общение в другое время. И улыбаешься. Очень важно говорить это уверенно. Очень важно говорить с улыбкой. Очень важно, чтобы девушка видела, что так есть на самом деле. Она может сказать, ну, не знаю, типа, ну, ты -ры -ры и так далее. Поэтому ты э, слушаешь ее реакцию, но не сильно обращаешь на нее внимание. И говоришь следующее. Давай обменяемся телефонами, чтобы мы могли потом договориться с тобой, созвониться о дальнейшей, следующей встрече. Тут вариантов несколько. Девушка говорит, да, окей, давай обменяемся, и все вроде хорошо. И тебе даже, наверное, не нужно было смотреть этот ролик. Но есть случаи, когда девушка говорит, нет, ты знаешь, я не знакомлюсь. Я не даю свой номер телефона там на улице и так далее. Что в этом случае? В этом случае ты применяешь волшебные слова. Записывай. Да ладно, что ты? Они абстрактные, они нелогичные, они эмоциональные, и они иногда нужны для того, чтобы просто ты передавил девушки на несогласие. Так, да ладно, чё ты, дальше. Весь грех на мне, записываю, все решим, не бойся, не съем, потом договоримся. Эти слова, они воздействуют на вот это вот нелогичное сознание девушки, когда она в целом говорит на автомате, не задумываясь. То есть можешь повторять одно за другим и ждать результата. Но бывают случаи такие, что девушка не дает тебе номер телефона и говорит, «Не-не-не, я все равно не знакомлюсь». То есть здесь ситуация следующая. Если она при этом не разрывает физический контакт, то есть она не уходит от тебя, да, и все время повторяет одно и то же самое возражение. Допустим, я свой номер телефона на улице никому не даю. Тогда в этом случае волшебные слова, скорее всего, не сработают, и тебе нужно переходить к э, формату общения, как будто если бы ты общался с мужиком. То есть логично объяснить ей, почему ты хочешь обменяться номер телефона, да, провести аргументы, почему вам нужно обменяться, и как классно вам будет провести время потом на логике. Только в этом случае мы включаем логику, и только в этом случае мы с ней договариваемся об обмене контактами. Ну а если ты уже набрал много телефонов, и ты не знаешь, что с ними делать дальше, боишься вызванивать, либо вызванишь, проводишь свидание, но почему-то все равно нет девушек у тебя, и не получаешь от них секс, тогда специально для тебя я подготовил свой новый авторский курс. Про соблазнение. Переходи по ссылочке внизу под этим видео, оставляй свою заявку, узнай все подробности участия и забирай все бонусы, которые я для тебя тоже приготовил. Но на сегодня все. Успешных тебе взятых номеров, телефонов у самых красивых девочек. Прокачивайся и помни, что соблазнение это всего лишь игра. И относиться нужно как к игре, но при этом знания очень важны.